Привет всем зрителям и подписчикам моего канала. В этом видео я покажу встречу коллекционеров в Харькове. К нам иногда приезжают гости из других городов. Сегодня я покажу вам интересные дорогие статуэтки. Ребята приехали из Павлограда Днепропетровской области. Встреча в Харькове проходит каждое воскресенье возле клуба «Жара» в парке машиностроителей с 9 утра до 12 дня. Давайте посмотрим, что там было интересного. Это, есть, называется как? Э, а с... Сибирский партизан. До а полторы да, да. да. Очень да. Да. Так, Глаза у него Всегда приятно увидеть подобные экземпляры вживую. Пощупать, оценить их размер и то, как они будут смотреться в коллекции. Хотя я лично чаще покупаю в интернете. Так как отлично работает доставка, до покупки лота можно попросить все необходимые фотографии и при получении убедиться, что все нормально и оплатить по факту. На форуме Violet, где обычно обсуждают лоты до выставления на продажу, я нашел описание этой агитационной статуэтки, так как действительно вещь очень редкая и красиво сделана. Я вижу, что она даже выставлялась 25 августа с одной гривны. Но так как лето, конечно, не лучшее время для активных продаж, так как много кто тратится на поездки на моря, на отдых, может кому-то нужно сделать ремонт в загородном доме, видим, что данная статуэтка не набрала даже резервной цены. После первой волны карантина в мировую экономику поступило довольно много свеженапечатанных денег, конечно, это касается больше США, где выплаты были довольно серьезные, но и в Украине можно было получить помощь от центра занятости. И это увеличило количество денежной массы в мире. Я знаю многих коллекционеров, кто решил диверсифицировать свои накопления, вложив их в серебряные золотые монеты. А некоторые мои знакомые вкладывают в предметы искусства, как раз вот в такие вот статуэтки. Тема статуэток довольно интересная и для меня. Я решил штук 10 прикупить так для себя, для своего удовольствия, но не сильно дорогих. Давайте посмотрим, что тут есть немного дешевле. Украинская тематика. У меня есть казак, у меня вакула есть, а этот... казачок симпатичный вот вандой два таких персонажа а это как называется можно посмотреть мальчик мальчик а сколько такой стоит тысяча гривен вот это вам угу. с именем ленина кому Как да, 30-е годы. Да. 800 долларов. 800 80 долларов. 30-е У нее лицо там видно у него? Да, конечно. Вот, формат еще по разукрашиванию. Может быть, более красный такой вот. Да? Угу у меня есть монета украины с бандурой вот такая статуэтка бандуристка я решил к тематическому ряду купить вот такого бандуриста что я себе еще взял вот такие танковые часы давайте узнаем где они еще используются допустим станции какие-то ага. подкачивающие могли и на станке я точно не, не, не буду говорить но я знаю что на на станции, на электрические станции вставили uh -huh. часы вот, такие, вот такого плана. но просто бывает вот эта комбинация вот этих uh -huh. усиков, бывает без усиков. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Ну, то есть, очень, очень... Пять дней. Ну, написано, да, пять дней Должны прямо Давайте посмотрим, какие актуальные цены по продажам на такие танковые часы на сайте Виолити. Ссылочку я на него оставлю в описании. Что еще интересного есть на этой встрече? Это компас водолаза. Подробно я могу ага, он... прочитать информацию. Он с какой-то тут, прямо жив. А, -а, -а. а как он получается? Компас наружный морской тяжелого водолаза. А, нет, не так. Компас морской наручный КМН. Являлся штатным снаряжением для подводников-спецназовцев для ориентирования под водой в условиях плохой видимости. Цифры и стрелки светятся в темноте. Выбирал, и сколько денег еще раз? 1300 130, блин. Интересная вещь. Интересная, редкая, но она еще редкая за счет того, что сзади, если вы посмотрите, увидите номер 30. А Это не глубина погружения, потому что до такой глубины еще никто не опустил. Ну что можно сказать, на таких встречах можно встретить что угодно. Компас водолаза, старинные статуэтки и даже кости мамонтов и другие артефакты тех времен. Вот, например. Спасибо всем, кто посмотрел это видео до конца. Переходите в описание к этому видео. Там будет ссылка на мой инстаграм. Я выкладываю немножко больше фотографий со встреч коллекционеров, с походов на барахолог. Обязательно подпишитесь. И до новых встреч. Всем пока, друзья.